10 марта, к нам во двор, еще не было здесь ни ДНР, ничего, к нам во двор прилетел снаряд украинской армии, во дворе люди готовили себе кушать, погибла девочка 11-летняя Лерочка, погибли трое ребят с нашего подъезда и четвертый из соседнего подъезда, просто возле костра легли, плюс четверо раненых, вот такое, а позавчера Украинские военные, зашли э, к нам в дом, людей закрыли в подвале, ночь в подвале продержали, а утром нас всех вчера выгнали, они забили э, замок, что нельзя было открыть подвал, а утром как-то они там открывали все это, людей выгоняли, сказали уходите, мы занимаем здесь оборону, и нас просто выгнали из наших домов. У родителей квартира сгорела, мама сгорела в квартире, папа, слава богу, спасся. Я только вчера узнала что мама мне меня сгорела живьем, а потому что они не люди, когда они были людьми. Всего семь лет. Это, это что люди? Это фашисты. Просто фашисты. И надо гнать их отсюда, с нашей земли. Им тут нечего делать. Украина, Украина. Я всегда гордилась, что я живу в Украине. До 2014 -го года. С 2014 -го года я в Россию хочу. Зеленскому проклинать не хочу. Это грех большой, проклинать. Пожелать ему здоровья. Вот такого здоровья, от которого бы он загнулся. Шут гороховый. Больше ничего не хочу сказать.